Часа мы добрались до Коктебеля. Из Москвы выехали вчера в 7 утра, ночевали в Тимашевске. Вот идем смотреть пляж. Остановились в гостевом доме Кактус. Сейчас уже время три, но жарко. Тут напротив у нас кемпинг, оказывается. пляж здесь галечный водичка прохладная но скорее теплая в жару, наверное, вообще отлично набережная, как и любого курортного города, полно туристических сувенирных магазинчиков Разные кафешечки. Дом музея Волошина. Сейчас тут проходит симпозиум. Покушать мы зашли в такое интересное место на берегу. По совместительству караоке-клуб. Цены здесь, в принципе, как и на набережной, практически везде одинаковые. Вот. Фишка, конечно, этого места. Такие качельки. И близость к морю. Такие тут порции. Это уже практически съеденный салат. Здесь тоже практически съеденный салат. Да, порции нормальные. Свининка и курочка. Купила себе матрас И могу чилить Подальше от людей <свот> Посреди моря Аркалипса. Здесь еще и спица. Еда здесь, честно говоря, очень посредственная, но вот так вот посидеть с видом выпить пиво вполне можно. Это Холм Юнге, где есть могилы его и сыновей. Отсюда открывается такой вот вид. Это вот то, что осталось от могил. Такие вот что-то вроде склепа, наверное. Что раньше здесь был на горе храм, который был разрушен немцами. И он упал в воду Тут тоже кемпинг такой дикий Начали свое восхождение к могиле Волошина. Ну вот эту вот гору Кучуки нашар. Как раз под закат. Уже такая красота. Вот за этим холмом продолжается дорога еще выше. В принципе, там люди львы Если присмотреться, туда нам и надо. Ну что же, я поднялась. Это казалось сложнее, чем я думала. Направляюсь... Вот с этой стороны не такой крутой подъем. Мне кажется он чуть подольше, но полегче. Потому что я шла прям конкретно в горку. И этот подъем ведет быстрее к непосредственно могиле. А я поднялась немного в другом месте. И есть поверье, что если принести сюда камушек, написать на нем свое желание. Естественно, оно сбудется Куча-куча камушков Классно Боже мой, хожу по чем-то желанием. Конечно, здесь очень красиво, я, честно говоря, уже отдышалась. И здесь еще крест, он вроде бы называется Поклонный Крест. А Это просто действительно Поклонный Крест от благодарных петербуржцев. Сожигаются огни ночного города. Приехали в Новый Свет. На завод за полчаса без нас, до экскурсии открываются продажи. Здесь вот еще описание разных экскурсий. Мы взяли экскурсию "Парадиз". Она еще, по-моему, называется. Царский тур с дегустацией. Человек есть сила, переводится. чтобы осталось чистое шампанское. Здесь рублей час. И рядышком есть фирменный магазин, где можно закупиться. Правда, выбор даже не такой большой, как на дегустации. В основном два-три вида шампанского. Но нам очень понравилось вот это вот красное шампанское. Я вообще первый раз в жизни пробовала красное шампанское. И как-то бель И вина. Кенуэзская крепость Из развлечений Здесь еще есть аквапарк Там 20 с чем-то горок Здесь зона что-то вроде луна Парка. Колесо, тир VR-аттракционы даже есть такой мини-зоопарк. И дельфинарий. Представление где-то пол 11, по-моему, начинается. Сейчас уже только 9 с чем-то. Все еще закрыто. На пляже лежаки платные по 200 рублей за день. Еще достопримечательностью здесь является та гора Карадак. Это потухший вулкан. Туда можно плыть на вот этих корабликах. Это стоит 1000 рублей с человека. Здесь на водном прокате... На банане 600 рублей, но надо ждать, когда наберется группа. Мы вчера так и не дождались. Поэтому хотим взять катер. шесть тысяч стоит час. И прокатиться вон туда.